Пойдем встречать папу вместе со всеми. Шутник! Что, я не узнал, что ли? Помогите! Вы что, без банкета остались? Копченый карась! Ретроградная амнезия. Клиент не помнит ничего, что предшествовало травме. Доктор посчитал, что ему лучше пожить в нашем новом доме. А мы присмотрим. Поможем, если что. Все-таки мой лучший друг. Володя, Зенуша, сын помнит Володя. Молодец. Сынок. Слышь <свят> нам его на принудительное лечение отправить? Ова, брось, это немедленно. Нет, сейчас нельзя. Озверел, что ты творишь? Зинуша. Он справится. Я не твоя. Десять лет это огромный срок. Будем делать из тебя цивилизованного человека. Вовка смотрит, что батя хорош как корюшка под пиво и рассказывает маме. Вперед. Так, у нас проблемы. Под руководством Сони очень большой змей начинает о человек я тебя люблю. Кто еще раз обидит моего сына, будет иметь дело со мной. Какой-то прощелыга без штанов прибыл. Не мечи игру, там чип педали. А? А? Тебе всегда доставалось все самое лучшее. Каждый человек может бросить плохое, надо помочь ему. На. <говорит> да. Гарный тост!